Привет, ребят, с вами Якини Офер! О май гааааад, танки! О май! Извините! Вообще, извините за эти задние это возможно, кто-то слышал. Так вот... Надеюсь, наркотики на сегодня. Скажи нибудь Понятно, ничего не будет говорить. Дай микрофон? Так, сейчас начинаем. А как мне теперь тут поставить? Ладно. Ай, блин, на второй уровень. Раз, раз, как меня слышно? Раз, раз вроде слышно кто так делает ставьте лайк мне типа друг сказал типа чё ты постоянно с стар снимать будешь типа неинтересно это уже будет ну, кому-то интересно, кознать мой монтаж, а кому-то просто погорать надо мной. Да, те, кто не знал, у меня есть хейтеры даже свои, и потому что у меня 90 подписчиков на данный момент записи. Сейчас я записываю спустя пару часов после того, как я отснял прошлое видео. Да-да, хм, а, я забыл, короче. Ну как минимум пару часов назад. Так, ну, так, так, -так. на. Сейчас урона не получить, да блин, а? Челлендж самому себе поставил чтоб мне никто не нанес урон. Ладно. Ля -ля -ля ля -ля -ля, ля, ля ля ля ля ля ля Блин, бак не удалось активировать. Картошка пофиксила. Картошка пофиксила это 560 урона. 600. даже как-то мог сделать. 1200 урона. Не, -е -е. не. -е -е. Давай, умник. Не, отправляйся в ангар. Не успел, не успел. Ладно. Уже три минуты идет. Чего себе? Так, я не буду сейчас сюда. Друзья, на записи это увидят. Последний бой. Я получу... Один очень гуттанг. танг Получу. ля ля ля Я... Без танка. Нет. У против первых левелов еще... <хи> Ясно, понятно. Ну, давайте, давайте, давайте. Да. На третьем канале у меня есть план сделать анимацию в жанре Второй мировой войны. Ой. Блин, я же забыл, что я здесь больше не снимаю анимации. Короче, на третьем канале я вам все это расскажу. Омай! Oh май! Видели? Нее! Nee. Прошлое видео, где я вынес какого-то чела.. Не знаю, что там с ним. Оба! Полина! На. Кстати, бывает такое чувство, что типа ты хочешь нормально насладиться боем. А тут попадается такое, который просто наглухо тебя не видит. Майнга, ты только решился изволить. Изволю это сделать С. Крим С. Россия. <репят> давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Там последнего гада остался, я получу четвертый уровень. <свас> давай, давай, давай, давай, давай. Не! да такой я крутой. А тебе что не скажешь? А, ты вообще не разговариваешь. Не знаю, как это слышно было, но неважно. Ты идет нахрен со своими покупками. Оба, оба. ОМА, ОМА, ОМА. Ты. Да. Ладно, всем спасибо за просмотр, подписка, колокольчик, жирного новое видео на канале Кенни Всем спасибо за просмотр, всем пока.